Просто хотел бы напомнить не только Зеленскому, а всем украинцам. Вот уроки вот той прибалтийской капитуляции, когда они в течение одного года шаг за шагом отступали перед насилием, объясняя себе, давайте вот не будем раздражать русских, а то еще хуже будет. Вот просто о личной судьбе руководителей. президента Эстонии Пиаст, он закончил свою жизнь в советском сумасшедшем доме, где провел, по-моему, там 10 или даже 15 лет. Президент, да, вся семья была его уничтожена в лагерях. То же самое президент Латвии. А вот президент Литва, Литвы сметанно, он успел бежать, Потому что из всех этих трех государств Литва единственная, которая имела тогда границу с Восточной Пруссией, с Германией, он бежал в Германию. Вот такова, такова судьба руководителей, которые считали себя, что они вот партией мира. А вот соседнее государство, Финляндия, оно вело себя совершенно по-другому. Оно тоже не предпринимало никаких агрессивных действий против Советского Союза. Но оно не разводило войска, а защищало свою территорию. Тем более, что, что значит вот это разведение войск, о которое Ермак вписывает во все кремлевские хотелки для Украины. Ведь мы же не так давно, ведь Москва не скрывает своих планов. Так же, как она не скрывала их в 1939-1940-м. В, в, в декабре, по-моему, прошлого года было принято изменения, не только Конституции уже Российской, а в Конституцию независимых государств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Там было сказано, что их суверенитет распространяется на все территории Донецкой и Луганской областей, бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. То есть Мариуполь, Краматорск, там все это уже давно принадлежит этим республикам. И разведение войск, это значит на их языке эвакуацию оккупационных украинских войск с их суверенной территории. Но вот вот да. таковы, таковы уроки истории. Шановные друзья, сегодня в медиаклубе Андрей Пионковский, российский политолог. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Добрый день, Дмитрий. Андрей Пионтковский, пребывая зараз в Тулыце, США, в Вашингтоне, Андрей Андреевич, вот у нас тут интересная информация по поводу того, что у нас в регионе происходит. Министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что Россия готова к каким-то уступкам в отношении Донбасса. В то же время командующий военно-морских сил Украины заявил, что Украина готовится отразить возможную агрессию Российской Федерации со стороны Крыма. Как вам видится, что происходит сейчас? Потому что такие противоречивые заявления мы слышим. Давайте обратимся к такому авторитетному источнику в украинском вопросе, как президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он этим вопросом занят постоянно. И до последнего своего вздоха во власти и в жизни он будет заниматься Украиной и никогда не оставит ее в покое. Вот июня это был месяц такого демонстративного победобесия, обнуления. Он получил как бы всенародный мандат на какие-то дальнейшие действия. И сам он, я выделяю два из его многочисленных заявлений, которые прозвучали в последние недели. Вот как раз из них мы и можем сделать выводы относительно того вашего вопроса. Первое. Ну, наверное, вся Украина это знает, а если не знает, то я бы рекомендовал бы национальным каналам телевидения открывать передачи каждый день украинского с этого, Как знаете, иногда в государстве с гимна начинаются передачи. Это коротенький фрагмент интервью Путина, который он дал своему приближенному э, видеоблогеру. Зарубину, кажется, 21 числа, когда он с гневной лексикой, искаженной мимикой кричал о том, что у него есть огромные, цитирую это его дословно, огромные территориальные претензии к ряду, к ряду независимых стран, бывших республик Советского Союза, которые, видите ли, по его мнению, ушли из этого союза, захватив огромные куски российской территории. Вы знаете, это довольно беспрецедентное заявление. Я давно говорил о том, что внешняя политика Путина с 2014 года, она по своей риторике, философии напоминает гитлеровскую политику 30-х годов прошлого века. Это мы разъединенный народ. Он сказал нам, помните, своей э, крымской, которую я называю суденской речь, это никогда не говорил. Мы, мы русский разъединенный народ, мы должны собирать утерянные территории и так далее. Но даже Гитлер э, вот, э, на пике своего агрессивного поведения, он никогда не позволял себе э, вот... Э, такие огромных территориальных претензий к соседям, по крайней мере, всегда микрировал свои планы. Мы хотим там немножечко коридорчик в Данцик, мы хотим там облегчить положение немецких немецких этносов в Судетах и так далее. Огромные, это имелось в виду, конечно, Украины в первую очередь и, видимо, Казахстан. Такая вот наглость и откровенность – это новая черта поведения Путина, которая вот, помогает мне ответить вопрос, а зачем вообще всю эту хрень он затеял вот с, этим, с обнулением, что ему не хватало власти. Он и так был пожизненный потендент. Мне это было ясно еще 20 лет назад, когда начали взрываться дома э, в Москве и других российских городах. Видимо, вот такой э, фейком всенародного, всенародного одобрения, он ищет оправдания каким-то своим, авансом ищет оправдание каким-то своим будущим действиям. Вот на посту уже вождя русского народа, избранного там по фальшивым его подсчетам 77% населения, при 65%. Явки, все это не так, это не ваше. Это первое заявление. А второе, которое с ним коррелирует, это, это все видели. Бы. Мало кто обратил внимание. Одна удивительная и тоже совершенно наглая фраза в его статье об истории Второй мировой войны, которую он анонсировал очень долго, полгода, помните, вымучил себя. И, наконец, позорно она кончилась тем, что никто ее на Западе, ни одно солидное издание не взялся и он публиковал в своем шпионском леске. Есть такой шпион КГБ с 30-летним штажем. Дмитрий Симис. В Америке он называется Дмитрий Саймс и является крупным американским политологом. Вот он издает на русские деньги такой листочек National Interest, и там статья Путина. Она вся абсолютно жива, но наиболее... Самая невероятная фраза следующая. Он утверждает в своей статье, что прибатийские страны, были инкопорированы в Советский Союз слово добровольно с участием, вот запомните, с участием лидеров, согласия и участием лидеров тех стран и в соответствии с международными нормами того времени. Вот для меня эти два наглого заявления э, дают расшифровку того ребуса на тему, что Путин э, собирается делать. Он собирается расширить свою аннексию в Украине и в Белоруссии, потому что громадные территории, русские территории были отхвачены. Белоруссию он всю, наверное, считает громадным куском русской территории. И будет действовать, делать это не прямой военной силой, то есть, я думаю, что в чем-то правы и министра Резников, вице-премьера Резников и командующий украинским военным флотом, военморским флотом. Путин готовит и в случае Беларуси, и в случае Украины некие военно-политические мероприятия. То есть, он хочет заставить вот эту инкорпорацию сделать руками украинских руководителей. Того же Лукашенко и того же Зеленского в случае Украины. Но поддерживая это свое требование, разумеется, демонстрацией военной силы. Ведь речь идет не только о концентрации сухопутных и военно-морских сил в Крыму. Речь идет о запланированных маневрах «Кавказ-2020», которые должны заканчиваться где-то в начале сентября этого года. А это любимый такой прием – заканчивать учебные маневры по ходам в соседнюю страну. Как помните, те же маневры «Кавказ-2020» Восемь закончились агрессии в, в Грузии. Так мне кажется, вот именно эта формула заставить Руками руководителей и как бы с добровольного согласия, но поддерживает это громадная концентрация силы в случае необходимости ее применения. Я должен вам сказать, ну точно мы ничего не можем знать всегда, что касается Белоруссии, но вот судя по последней встрече э, Лукашенко и Путина э, в Ржеве и той информации от инсайдеров в Кремле, которая у меня есть, Кажется, что там он додавил Лукашенко. Ведь Лукашенко, мы все с вами наблюдали, симпатии определенной, довольно жестко, почти героически держался. Вот в декабре, январе, феврале, когда Путин ему навязывал фактическое вступление в Российскую Федерацию в качестве одного из нескольких субъектов. Но в конце этой встречи, единственное, что... Просочилась прессу, и за Лукашенко все-таки выдавили фразу о 30-й там тетради в интеграционных мероприятиях о создании наднациональных органов. Вот это всегда в этом. Национальный орган это вот захлопывание э, Белоруссии внутри Российской Федерации. И смотрите, как это совпало э, с событиями э, в избирательной кампании Беларуси. Лукашенко же пошел по-черному. Было три кандидата, в общем, достаточно серьезно э, оппонировавшие Лукашенко и по опросам общественного мнения опережавшие даже его. И вот что мы имеем на сегодняшний день. Два из них арестованы, а третий, он уже не допущен, потому что якобы он не собрал э, достаточное количество подписей. А вообще Москва... При желании могла бы Лукашенко составить серьезные проблемы на этих выборах. Но давайте не, забирать, не забывать, что самый такой опасный для э, Лукашенко кандидат э, Бабарико, он же, ну, по существу был человек «Газпрома», белорусского отделения «Газпрома». И я, я думаю, что его президентство не представило бы для России каких-то больших проблем. И учитывая то громадное влияние, даже еще большее, чем Украине, которое имеют российские телевизионные каналы, они бы могли создать очень серьезную поддержку ему. Москва очень хитро обошлась с Лукашенко она, значит, позволяет ему убрать по-черному всех конкурентов, тем самым она опускает его внутри Белоруссии, она лишает его наметившейся в последнее время достаточно серьезной поддержки Запада. Помните, ведь Помпео приезжал в в феврале и в Киеве и в Минске в общем, решил для Беларуси проблемы вот этого нефтяного шантажа российского и так далее. То есть Лукашенко, да, ему будет позволено вы, вы, вы, выиграть выбор, но он будет совершенно опущенным с нулевой поддержкой внутри Беларуси, в которой у него могла бы, у него был бы шанс, если бы он продолжал операцию, у него был бы шанс как бы, ну, стать борцом за белорусскую независимость, его бы многие поддержали. Потеряв собственное население, потеряв Запад, он станет уже абсолютной игрушкой в руках Кремля и дальше пойдет по классическому сформулированному в гениальной статье Путина. Кстати, я вот даже не иронизирую, гениальный Произошло то в России, вот уровень лизоблюдства в России, вот это невозможно даже было при Сталине, мне кажется. На следующий день после статьи президент Российской Академии Наук. Крупный ученый, он очень известный физик, удивился, замечательная, вся Академия Наук в восторге от замечательной статьи Путина. Вот эта формула э, согласия, при участии руководителя. Вот как она будет реализована в Беларуси. В э, Украине, конечно, немножечко сложнее, значительно сложнее, но идея та же. Ведь недаром вот именно эту технологию украинского варианта добровольно с участием властей 11 часов обсуждали, наверное, в Берлине, Помимо формальной встречи, там с министром Франции, два очень близких человека, Козак, очень один из самых близких к Путину фигуры, такой его порученец по всяким грязным операциям. Помните, с Молдавией он два раза отличился и, собственно, провел вот эту операцию, фактически, о которой мы говорим в отношении Молдавии, провел там какую-то двухходовочку. Дали э, проевропейской партии пост премьер-министра, а потом ее убрали, а остался президентом э, Дадон. Э, вот. И человек козак с Козырем. Козырь – это агентурный псевдоним э, агента ФСБ Андрея Ермака, который просто является фигурой, я не знаю, уже не второй, а, по крайней мере, наверное, первой с половиной в Украине. С него начались, начался вот этот путь капитулянства в формате Минских соглашений. Ведь никому неизвестный Козак 12 июля прошлого года, когда он уже был, Энни Ермак. Я их путаю. Ну, Козык, один Козык, другой Козырь. 12 июля подписал протокол советников-министров, э, советников, министров, э, советников э, нормандской четверки, по которому впервые за эти пять лет существования Минских соглашений Украина взяла на себя односторонние обязательства. Там по разведению войск, по э, э, формуле Штенмайера, э, по... Э, связи, контактам с ОРДО, фактически по пути присоединения Украины с ОРДО, никогда раньше не было. И теперь, с тех пор, вот с июля прошлого года, весь нормандский формат превратился в сцену, где Украину, как нерадивого школьника, ставят в угол большая нормандская четверка и э, ругают за невыполнение каких-то каких обязанностей. Ничего подобного раньше не было. Андрей, Андрей, под... Андрей Андреевич, да. простите, пожалуйста, по поводу Андрея Ермака, он возглавляет офис президента Зеленского, но это такое серьезное обвинение о том, что он работает на Российскую Федерацию, на ФСБ, есть ли доказательства этому, да, и на каких доказательствах вы базируетесь? когда об этом сообщаете? Доказательства. Я не могу вам его вербовочные документы принести. Я могу перечислить все, что он делает на этом посту. Вот я начал с этого, с 12 июля. Он сделал, что он перевернул, перевернул полностью э, формат Минских соглашений. Превратил Украину в какой-то нашкодившего школьника, не выполняющего свои задания. И э, я могу вернуться... Э, да, и дальше что происходило. Вся эта история, э, как со звонком Трампа Зеленского, ведь полностью отвечал за контакты э, Трампа э, Зеленского с Трампом именно Ермак. И с Ермаком, с Ермаком координировали агенты Трампа. Я говорю именно агенты лично Трампа, Джулиани и посол Зонерфельд, которые не являлись, не занимали, не работали в Украине какие-то государственные американские чиновники. Они выполняли личное требование Трампа получить компромат на Байдена. И осуществляли все это через... Ермака. И вот классическая. Они обо всем этом рассказывали потом. Зонерфельд рассказывал потом на, на слушных конгрессах. Слушайный конгресс это все есть поминутно. Например, сцена самая такая ключевая, когда Зонерфельд встречался с Ермаком один на один. Тот даже потребовал братья помощников из американского посольства, чтобы говорить один на один. Это все документировано, то, что сейчас рассказываю. Через 15 минут после, после этой встречи Зонерфельд из ресторана, звонил по мобильному телефону Трампа. И Трамп ему задал вопрос. Это слышал, кстати, весь, весь ресторан. Он почему-то говорил по громкости. Э, ну, ну что, Зеленский на все готов? И Зеленский он готов поцеловать вашу сраку. Вот этот, этот разговор был, был подготовлен Ермаком. Более того, Ермак договорился 13 сентября должен был состояться окончательный позор Зеленской Украины на 13 числа должен был уже э, запланировано и отрежиссировано интервью Зеленского cnn э, в программе э, в программе Фарида Закария, где э, Зеленский должен был публично выполнить все требования. Э, Требования Трампа сказать, что вот он э, тот прокурор, который тебе его уже необходим, и так далее. Это было сорвано только скандалом в Америке, потому что в Америке разразился как раз 9 сентября скандал с этим Вистер Блоу, сотрудником аппарата, который доложил по инстанции о неподобающем э, поведение Трампа. Каждый шаг, каждый шаг э, Ермака, это был шаг к принуждению Украины к капитуляции, выполнению хотелок Москвы. Ермак подписал, самые больш... больше всего ему удалось продвинуться, кажется, это было в сентябре, да, в середине сентября с подпитанием протокола о так называемом консультативном совете ОРДО и Украины. То есть он, он создал э, фактически некую верхнюю палату общую для ордовой Украины. Это было сорвано сопротивлением э, гражданского общества. Э, ну, это вот деятельность Ермака. Андрей, ну, Андрей и... то есть, то есть, ну, получается, что вот эта информация о, о том, что Ермак является фактически агентом российского влияния. Но пока базируется на опосредственных аналитических выводах. Я, знаете, я думал, может быть, у вас есть источники в американском правительстве, наверняка же они у вас да? нет. У меня есть источники в путинском бункере в окружении Путина. И впервые я узнал, ну, разумеется, да, еще, но последняя мерзость Ермака. тоже, они, ну, это тоже записано не последнее, не по времени, а по низости. Это тоже все записано, ну, если вы хотите американские источники, это открытые протоколы, э, протоколы э, Сушеной Конгрессии. Ермак, Ермак вел задушевные беседы с американскими дипломатами и с Зонерфельдом, и с выдающимся человеком, которого вся Украина знает, Курт Волкером. Вот самая большая потеря Украины от этого скандала с телефонным разговором, то, что после этого Волкер вынужден был уйти в отставку. Волкер, в общем, координировал всю международную поддержку Украины. Так что делал Ермак? Он пытался их вербовать самого воркера. Он вы... показывал какие-то фальшивые фотографии своего брата, вот того жулика, который сейчас берет, берет взятки за э, получение постов в администрации Зеленского, и говорил, что это вот погибший его брат, погибший на Донбассе, и за это он ненавидит Порошенко, развежавшего войну, он ненавидит, его, он ненавидит его больше, чем русских, и не Россия виновата в войне, а это партия войны, которая победила теперь партия мира в лице Ермака и Зеленского. Откровеннейшей вербовкой человека номер один который и на, на, на Западе шлял поддержку. У меня есть, лю, любой, любой человек может непревзято просмотреть всю деятельность Ермакая, а кроме того, у меня есть из надежного источника в окружении Путина э, информация о том, что он является агентом по, с агентурной э, кличкой Козырь. Я вот все, что в, я могу сказать в, про в медиа-клубе самому Андрею Ермаку. Андрей Андреевич, а как вот по вашим ощущениям американские политики относятся к тому, что рядом с Владимиром Зеленским такой человек, как Андрей Ермак? Это же влияет на геополитические решения Украины, как вы считаете? Разумеется, Запад, у Запада был громадный кредит доверия, к Зеленскому, и они все время подчеркивали, что он победил на честных выборах. Это факт смены власти. И самые лучшие были кридальши, но с... Со временем встает все больше и больше вопросов. И теперь уже не только с Ермаком, а вот сейчас очень большие вопросы встают с отставкой руководителя Национального банка. У МРФ все время возникали вопросы с упорным нежеланием ограничить деятельность олигарха Коломойского который разыскивается в Соединенных Штатах, ему предъявлено очень серьезные обвинения. постепенно начинают понимать, что Коломойский и Ермак являются наиболее влиятельными фигурами в окружении Зеленского, самые приближенные люди к уху Зеленского, ну поэтому встают вопросы о Зеленском. Но это не меняет, этот вопрос встает, и с каждым днем все более серьезно. Но это не меняет, и мы вернемся, вот, я думаю, в течение нашего беседы, я расскажу уже, не, не, мы задержались на этом Ермаке, но потому что это важная тема, а, а, а, об отношении Украины в Соединенных Штатах, и о тех процессах, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах. И я вот анонсирую эту часть, Наше интервью я сказал, я бы сказал, что сейчас создался уникальный шанс для э, Украины. Сейчас последние буквально две-три э, недели э, образовалась беспрецедентная консолидация военно-политического -полити класса Соединенных Штатов, так называемого Deep State на платформе, резкой антипутинской платформе и платформе поддержки Украины. Вот обратите внимание, я особенно подчеркнул, консолидация двухпартийная всего внешнеполитического класса. Вот две недели назад, как раз для демонстрации этого процесса, я расскажу об этом, с исключительно с проектом исключительно жестких санкций против Российской Федерации выступил 150 членов Палаты Республиканцев Трамповской партии, которая всегда, Трамп всегда пытался блокировать эти санкции. И вы знаете его мягко говоря негативное отношение к Украине. Они поняли, что ситуация сейчас в стране такая, что и они пытаются как бы обойти демократов на антипутинской волне. И доказывать, что... Почему? Потому что они же тоже баллотируются. Многие... Все знают о том, что выбирают президента, но почему-то многие забывают, что 3 ноября перебирается треть Сената и вся палата представителей. И вот сейчас, когда обваливаются... обваливаются Рейтинги, результаты опросов Трампа обваливаются и рейтинги республиканцев в, их, в тех штатах, где им предстоит переизбрание. Они понимают, что э, Трамп э, своим путинофильством упорным он, э, он уже э, представляет угрозу их электоральным шансам. А сигнал вот к этому повороту в, американской, в внешней политике всего эстеблишмента, дали, конечно, военные, почти незамеченными. Сейчас весь мир, особенно российские пропаганды, заняты показом там беспорядков, э, демонстрации протеста, иногда перерастающие в погромы. Кстати, погромы эти закончились уже. Но это, ну, это центральное... Э, это для видео вы как медиа понимаете, что это такая картинка, которая э, для медиа это хлебом не кормить. Особенно для российских медиа. Особенно праздник, для... Праздник, Америка, Америка разваливается. Наоборот, я скажу, невероятная концентрация. И произошли события, которых я расскажу, они беспрецедентные в истории э, Соединенных Штатов. 3 числа июня вечером э, выступил министр обороны Соединенных Штатов Эспер, и он публично осудил президента Трампа за его приказ использовать э, армию для разгона демонстрации протеста. Он публично извинил, осудил его, и далее, и более того, он извинился за то, что вечером предыдущего дня он оказался на одной фотографии с Трампом, После того, как Трамп, по приказу Трампа, была разогнана демонстрация около Белого дома. И они на лалфайет склея разогнали демонстрацию, чтобы Трампу дали пройти там к церкви на другой стороне, и там он сфотографировался с рядом деятелей, в том числе и присутствовал министр обороны. На следующий день с подобными же заявлениями, кстати, министр обороны штатский, он не военный, он человек, назначенный Трампом. После того, как ушел в отставку с гневным письмом Джим Мэттис, очень популярный генерал, бывший министр обороны. До него мы тоже дойдем. На следующий день после эспара, выступили все его подчиненные, четыре члена комитета начальников штабов родов войск. С не менее резкими заявлениями относительно, относительно Трампа. И, один, и даже Милли, генерал Милли, военный номер один, сейчас председатель и начальников штабов, он тоже оказался на этой звупоучной фотографии с президентом, он использовал свое обращение выпускникам института обороны. А сейчас в Америке период выпусков колледжей, институтов и э, обычно навсегда э, такие известные люди с напутствием обращаются к выпускникам. Он обращаясь к ним будущим военным, а вот вы даже я должен рассказать о своей ошибке и вы всегда должны теми я вот не прав был я вот участвовал в этой демонстрации как бы вместе с Трампом а э, военные никогда не должны участвовать в политике. И, наконец, вот этот бунт военных, самый настоящий, увенчал такой идеологический гуру этой военной позиции тот самый э, министр бывшей обороны Джим Мэттис. Он дал большое интервью, э, в котором заявил, что президент Трамп представляет угрозу американской конституции, а военные давали присягу не президенту, а конституции. Не знаю, вот вообще украинское медиа сообщало об этих событиях. Да-да, да, сообщали, сообщали, Андрей Андреевич. И мы знаете, обратили внимание еще на одно событие, которое у вас там произошло в Америке. Это о э, том, насколько заметили сейчас э, в Америке информацию о э, том, что талибам за деньги заказывали убийства американских военных. Да, мне кажется, это очень серьезная информация, которая может повлиять на американский политический ландшафт. Ну, на политический ландшафт, на «Эстеблишнум», на я сказал, она уже повлияет. Это просто еще один кирпич вот в ту консолидацию беспрецедентную военно политической Ведь все эти люди до сих пор не уволены президентом Трампом, вы понимаете? Это вот что удивительно, то есть, это значит, что он понимает, что он это уже не может сделать. То есть я отвечаю за свои слова, я вот такую формулу предложил, и наставленный фактически 3-4 июня в Америке произошел то, что я называю «конституционный военный переворот». И вот в своем, в своем интервью Джим Метис объяснил причины этого переворота. Конечно, э, вот этот э, попытка Трампа э, использовать, неконституционно использовать армию для разгона демонстрации, это очень серьезный повод. Но еще раз подчеркну, это все-таки повод. Основная причина только та, которой писал... Мэттис в своем письме об отставке около года назад. Это разрушение Трампом всех американских традиционных союзов. И прежде всего НАТО. Ухудшение Сознательное ухудшение отношений со всеми союзниками, как в НАТО, так и на Дальнем, на Дальнем Востоке. Вот Болтон в своей книге, она тоже не случайно именно сейчас появилась, и та информация о талибах именно сейчас появилась, и совершенно удивительная вот статья, рекомендую посмотреть вам на CNN, большая статья Карра Берштейна, это знаменитый американский журналист. Он опросил всех бывших министров Трампа, которые шли в отставку, о, о, телефонных, о его телефонных разговорах с, с мировыми лидерами. Это просто страшная картина, свидетельствующая о полной, полной некомпетентности Трампа, его безграмотности, особенно в разговорах с Путиным. Обычно этот разговор, как говорят, длится там 3-4 часа и из них. А это показания того же Мэтиза, бывшего министра Тиллерсона, э, э, первых людей э, в той же команде Трампа. И 90% говорит Путин, а Трамп в основном кивает, соглашается и, и делает Путину комплименты. Вот это... Молча... Молчащего Трампа, практически молчащего Трампа рядом с Путиным мы видели во время знаменитой пресс-конференции. Знаменитое фото, вот до... фото после Хельсинки, когда они двое выходят, даже не пресс-конференция, а одна фото, когда они выходят на эту пресс-конференцию, сияющий, гумливо распывшийся глумливой улыбки Путин и абсолютно э, опущенный Трамп. Мне, мне показалось тогда, что Трамп в подавленном состоянии почему-то пребывает. Но вот скажите, пожалуйста, я думал, что мы с вами будем говорить больше об Украине, о войне, да, о том, что... А мы об этом говорим. Об да, об этом да, говорим. да, да но, но я вижу, что нам придется с вами таки серьезно поговорить о Соединенных Штатах Америки, потому что даже то, что вы сейчас сказали, что вы считаете, что произошел конституционный переворот в Соединенных Штатах, это тоже праздник для Кремля, согласитесь, да, вот... Вот когда в стране такое происходит, а тут еще и а, такое бурление внутри правящих элит. Что будет дальше с Америкой? Нет, не соглашусь. Это катастрофа, Дарья Кремля. Потому что этот конституционный переворот, он конституционный. Эти спро... они, они сказали четко, мы приносим, э, приносим присягу Конституции. Никогда армия не будет участвовать в разгоне демонстрации, а кроме того, мы это перечислил целый ряд очень серьезных претензий и про Мэттис, и Болтон, внешнеполитических претензий Трампа. Мне кажется, Болтону удалось наиболее точно в одной ёмкой фразе выразить суть этих претензий. Вот я также это ощущал, по-иному говорил. Вот моя личная претензия к Трампу. Кстати, мне очень тяжело приходится в Америке в русскоязычной среде вот Одни из самых горячих это, горячих поклонников Трампа – это русскоязычные, русскоязычные американцы. Как я называю их, это русскоязычное быдло на Брайтон-Бич. Вот, я никогда от путинских ботов не встречал столько негодования, сколько... Сколько от них. Это интересный феномен, его можно было бы э, отдельно обсудить. Но понимаете, в чем дело? Есть вот последние 75 лет после Второй мировой войны, любой президент Соединенных Штатов, он воспринимался в мире как лидер Запада, как лидер свободного мира. Вот были такие понятия – Запад, свободный мир. Кто бы ни занимал этот пост там, вот. Был в последнем лет Реган, Кар... Клинтон, Буш, Обама, при всех его спорных некоторых вопросах там желаниях часто извиняться в чем-то за поведение, он выполнял эту роль. Например, вот сразу же после вторжения вторжения. В Украину российская армия, когда была угроза Прибалтики, он поехал в Таллин и там выступил, что Соединенные Штаты э, остаются верными статье 5 э, устава НАТО коллективной обороны. Э, это самое, э, и самая большая ценность Трампа для Кремля была в том, что э, Трамп резко выступал неоднократно против этой статьи. А собственно, то есть вся... Оборона Запада, она держится на психологическом факторе. На доверии к одному человеку, президенту Соединенных Штатов. Потому что что такое коллективная оборона? Давайте будем реалистами. В случае нападения э, Российской Федерации там, на Прибалтику или даже Польшу, коллективная оборона, потому что готова Соединенных Штатов выступить. Но, иметь... но, позвольте, но позвольте, но Трамп же не решает все единолично, правильно? Ведь ему нужно решение Конгресса. Вот именно Трамп, поэтому, поэтому, поэтому и Украина получает э, помощь э, больше э, при президенте Трампе, чем даже при президенте Обаме. Потому что на стороне Украины находится весь военно-политический эстеблишмент. Но э, это, в этом была ошибка Москвы. Они проецировали, что достаточно, э, что в Белом доме оказался э, такой близкий к ним человек что будут все решить, решены проблемы. Нет, власть в Америке... Но, тем не менее, особенно в какой-то острой военной ситуации, роль, роль президента остается очень большой. Да во всех ситуациях. Ведь все эти санкции, которые я участвовал работал в комиссии Конгресса, когда они разрабатывали вот эти знаменитые санкции, закон 2017 года, где под санкции был поставлен список всех российских олигархов. Помните, мы все ждали тогда 31 января 2018 года, прошло 90 дней по закону, когда будут введены, введены зубодробительные санкции, просто и в Москве ждали с большой опаской. Ничего этого не произошло, в администрации законы принимает Конгресс, но у администрации большие возможности все-таки смазать, затормозить эти процессы. Поэтому Трамп оставался очень ценным активом для Москвы. Теперь, значит, о общем политическом ландшафте, о котором вы говорите. На первом же опросе после выступления военных обрушились обрушились э, э, э, рейтинги Трампа. Если раньше э, перевес Байдена был около 5%, сегодня он 14-15% э, по всем опросам. И, в общем, сейчас вы же видите, как э, заволновалась Республиканская партия. Во-первых, они стали себе еще более активны, чем демократы. Э, проявлять в вопросах поддержки Украины и антикремлевских санкций. А во-вторых, они ведь даже начинают серьезно задумываться, пока это я говорю только о разговорах, которые идут в определенных кругах, они напойтили на такой еще один беспрецедентный для Америки шаг, слишком много беспрецедентных в последнее время. Они предложили национальной конвенции республиканцев, в августе другую кандидатуру на выборы от республиканской партии, понимая, что, что Трамп их завалит. Кто это а может я... быть? А я могу назвать тех людей, которые обсуждаются сейчас. И каждого из которых я считаю блестящим кандидатом. Кстати, о своей личной позиции, исторически, я как бы в американском спектре, я не гражданин Соединенных Штатов, я не голосую, но я всегда кому-то симпатизирую, я республиканец всегда. И до вот этих выборов, когда уже во время праймеров республиканских я болел за любого, кроме Трампа, понимаю... Вы, вы, как вы прям как, как Эрнольд Шварценеггер. Да, может быть, да. Вот, и я назову вам пять человек которые были бы прекрасными э, кандидатами. Э, сенатор Ромни, он, кстати, у него большой э, моральный фактор, он единственный сенатор республиканцы, который э, голосовал за импичмент, э, за импичмент Трампа. Сенатор Рубио, э, пубинец по происхождению, очень популярный среди латинос, это важный фактор. Вот тот Генерал Мэттис, Джим Мэттис, генерал-интеллектуал, автор теоретических книг о военной стратегии. Как вам не покажется парадоксальным, но государственный секретарь Пампел, Марк Пампел, между прочим, чтобы было понятно нашим слушателям, когда я говорю о консолидации военно-политического истеблишмента Deep State. Так в этот дип-стейт входит и Марк Помпео, конечно, и тот же самый Марк Эспер, министр, министр обороны, действующий. Многие члены действующего кабинета, потому что эти люди понимают, понимают ответственность, понимают трагедию того, как сказал Болтон, empty, «empty seat» – «пустое место в Белом доме». нет лидера свободного мира и нет э, э, лидера Запада. И есть такая блестящая женщина, э, ну, сейчас модная женщина, э, гендерный фактор. Ники Каэлли, она была два э, половиной года постоянной представителем США в сети безопасности. И там она этого не безднюю мордой по столу, э, таскала, это одно удовольствие. Вот. единственное фактор, что уже очень поздно, хватит ли для этого времени. Да, вот другой... я, я вы знаете, я, я записал всех пятерых кандидатов, я их взял на карандаш. А, ну, то есть такая замена теоретически возможно вы говорите, даже в августе месяца Правильно я понял? Ну, на съезде. Съезд 20-го, съезд 23-го, теоретически. Но это настолько небывальщина для Америки. Ну, ветер... Все президента Трампа это совершенно, совершенно небывающее. Я не исключаю этого варианта, но основной все-таки все не хватит. Ну, мало времени. Время. Время. Мало, мало времени, да. Ведь тут много технических вопросов возникает. Ведь так называемые делегаты съезда, они же уже избраны. Они же избраны как бы как бы с полномочиями голосовать за Трампа. Но эта проблема тоже решается. Эти, если боссы республиканской партии решатся, то они даже... Как Никсон был от от власти. Э, некоторые думают, нет, никакого импичмента не было. Импичментом говорят, пришли лидеры республиканской партии, сказать, дико, хватит, ты глупишь нас всех, вот тебе полный следующий весь президент сделать полный иммунитет себе от всего уголовного преследования, но, пожалуйста, в отставку. Вот такой... чувствуется, Андрей, чувствуется, что вы сейчас в Вашингтоне, вы препарируете все, что происходит сейчас Нет, в американской политике? Мне кажется, вы это с огромным удовольствием и вдохновением. Ну, делаете. у меня это на пальцах, знаете, у меня это на пальцах. И... Я, я сейчас попытаюсь так развернуться к нам поближе, с вашего. Это самое время. Это... дайте мне тогда подвести вот американский итог. Хорошо. Американский итог. Заключается, что в этой ситуации украинское государство может взять в Вашингтоне все, что ему нужно. Я перечислил, что все, что то, что раньше казалось невозможным, это такой статус, как majджи non aline non net aline, главный не член НАТО союзник Соединенных Штатов. Но мы уже, Этим... по-моему, получили этот статус страны-партнера. НАТО. Это, это, это совсем другое. Это статус партнера, это идет по НАТО, и это один из подготовительных, очень длинных. А это сразу дается, этим статусом обладают такие страны, я вам перечислю просто, хорошая компания. Япония, Израиль, Южная Корея, Австралия. Вот такой, то есть реальные союзники. Это действительно классная компания? Это, это не, не, не партнерство НАТО. И ваш министр еще подал, еще в 2015 году Украина подала заявку. Уже принят сенатом, сенат одобрил. И сейчас где-то там, благодаря тем же усилиям администрации Трампа, где-то где застряла в, в палате. Но это очень важно. Он не означает пятой статьи то есть не означает обязанность американцев там, воевать на территории Украины, но любые, э, люб, любую неограниченную военную помощь и так далее, э, экономическую и политическую поддержку очень а скажите, пожалуйста, да? а как, как Украина может подтолкнуть этот вопрос, если может, конечно? Что, что в Украине, что в Киеве должны сделать для того, чтобы ускорить процесс получения такого статуса? Э, давайте я еще два бонуса я отвечу на вопрос, что сделать, чтобы все эти три бонуса получить сразу. Договорили. Второй бонус, который можно получить, это то, что у вас давно справедливо обсуждается возвращение к формату э, Будапешского меморандума. Соединенные Штаты, как ядерная держава, являются одним из подписанцев Будапешского эмирандума. И третье, вообще неограниченные э, поставки оборонительных э, вооружений. Вот эти три фактора, они могут сыграть важнейшую, сдерживающую роль вот, в той дальнейшей, не для того, чтобы пойти с походом на освобождение Крыма и Донбасса. Я думаю, что в Украине нет сумасшедших, э, которые думают о, э, в наступательной операции против э, второй по силе э, Армии ядерной державы. Но Украина вполне в состоянии э, остановить э, любую, э, любую другую агрессию. Но для этого вообще действующий президент Украины должен поехать я сейчас не говорю о персоналиях а теоретически президент украины с группой э, с группой советников министров поехать в вашингтон и встречаться с лидерами конгресса с президентом трампом он при такой поддержке конгрессменов он не, не позволит себе Выступить против их инициатив, То есть, в двух словах я скажу, а для всего этого нужно только одно – политическая воля Украины. Если а, скажите, это... а скажите, в силах Зеленского инициировать это? да? Это нужно встречаться с лидерами Конгресса, это нужно встречаться с президентом Соединенных а, Во-первых, он, во он не может это сделать по своим э -э качествам и ресурсам. Я имею в виду не только лингвистические, но и любые другие ресурсы. Вот. И, во-вторых, ну разве ему позволит это сделать Ермак? Ведь послать, послать, вести такие переговоры. Послать Зеленского, значит послать Ермака. Но, но это означает то, что мы сейчас сказали, что Украина может потерять, к сожалению, этот блестящий шанс. Украина парламентская президентская республика. Рада должна послать такую делегацию. Но Рада контролируется Зеленским через большинство... Не она контролируется Зеленским. Она не совсем контролируется Зеленским. В то же народа» там есть всякие фракции, подфракции. Есть фракция Коломойского, но многие голосования показывают, что есть и, и, и патриотическая фракция. Я думаю, что... Может, я ошибаюсь, я мало знаю внутреннюю кухню, но я думаю, что председатель Рада Разумков... Он может быть, может просто как честолюбивый политик, он может быть просто по-человечески соблазнен этой функцией. И потом у вас, у вас есть люди, которые, которые работают просто на такой сценарий. Это и тот же Резников вице-премьер, это и министр иностранных дел. У вас есть совершенно блестящий, для начала можно поручить ему совершенно блестящий представитель, Украины в Совете Безопасности, в организации, кажется, Кислица, да? Василий Кислица. Да. Вот, я обязательно об этом должен сказать, о том, как, это к той теме, как Ермак извратил весь этот процесс нормандского формата и Минских соглашений. Вот в феврале месяце Москва, которой очень нравилось вот это превращение Украины в нашколящего школьника, который не выполняет домашние задания, э, решил выпороть Украину и, и в Совете Безопасности. И Москва, это ее инициатива была, э, инициировала э, заседание Совета Безопасности по Минским соглашениям. И это заседание превратилось в триумф украинской дипломатии. И оно показало, как надо себя... Вести в Украине вот в этом формате. Ну, блестяще вел себя представитель Украины. Но что самое главное, один за другим. Вставали представители всех западных стран. И что особенно меня поразило, те же Франции и Германии, которые вот так виляют в этом формате. И говорили одну и ту же вещь, что Москва не выполняет основные, базовые положения Минских соглашений. Это прекращение огня и вывод вооружения и военнослужащих. И пока, пока эти требования москвы не выполняются ни о, чем, ни о каких дальнейших шагах минских соглашений нельзя рассуждать и не должны сниматься санкции с москвы вот классическая позиция которую украина должна держать все время и она выкрашена она была выиграна на этом, на, на, на этом форуме. Вот этот человек может выполнить предварительную работу. И давайте вот с помощью нашей передачи навяжем такую дискуссию украинского общества. Вот. Именно потому, что я внутри, внутри этой ситуации, у меня просто вот сердце болит. Я вижу, какая, какая уникальная возможность для Украины воспользоваться. Этой. В Украине не надо выбирать между республиканцами и демократами. Они объединены. Не надо участвовать, как некоторые объясняют, что вот у нас выборы, наверное, за тех или за... И Существует единство, консенсус, всего военно-политического степени, чтобы не помощь в пользу самой решительной поддержки Украины. И эта ситуация на воспользоваться, чтобы брать вот этот статус, брать переход к нормандскому формату, брать поддержку в оборонительных вооружениях и покончить вот с этой капитулянской, мазохистской позицией в нормандских форматах, где козак вызывает своего агента ермака и заставляет его отчитываться как он выполнил его последние поручения я вы знаете андрей андреевич я попытаюсь донести до украинцев что существует вот эту вашу мысль о том что существует сейчас для украины просто блестящий шанс а скажите, Путин помог этому блестящему шансу, вот тем, что он в России сейчас устанавливает путинскую монархию, да, что опять звучат очень агрессивные интонации, территориальные претензии, и на Западе понимают, что дело опять может идти к большой войне? Конечно. Вот я же еще повторяю. Давайте так даже скажем. Может быть, я немножко даже переставил акцент с России на Украину. Этот консенсус складывается прежде всего на антикремлевской, антипутинской основе. А поддержка Украины это уже следствие, потому что Украина основная жертва этой агрессии. Именно потому что сейчас Путин... Э, ну, ну как он мог это говорить? Он раскрыл все свои самые агрессивные планы в отношении Украины. Но подождите, Помог... в своей мюнхенской речи, которую мы помним, он же тоже разгласил планы России, а потом было уже нападение на Грузию, то есть практически прямым текстом он говорил о претензиях России. Ну вот 13, Запад всегда медленно просыпался, а что в случае Гитлера, он сразу проснулся. 13 лет просыпался Запад, но сейчас я говорю, что в этом состоит, да, я еще не сказал еще одну очень важную вещь, кстати, как раз реализация этого консолидации. Еще, еще раз подчеркну, что надо, надо же понимать, что в эту дип-стейт, в эту консолидацию входят все ключевые э, члены кабинета Трампа. Я уже говорил о Демарше Эспера, я уже говорил о позиции Помпео, который, кстати, приезжал к вам, кажется, в январе и очень твердо поддерживает Украину. И, наконец, третий ключевой человек в сфере безопасности это Роберт О'Брайен, секретарь Совета Безопасности. 19 апреля он звонил Патрушеву и вот, дословно. У меня есть подтверждение как из американских источников, так и из российских. Что в случае дальнейшей агрессии России в Украине, и что интересно, он даже сказал, в Украине или Белоруссии, будут введены самые жестокие санкции. Все, все меры не военного характера, вот это надо прекрасно понимать, это она, Украина не член НАТО, то есть воевать Америка не будет. Она будет воевать за Прибалтику, но они будут поддерживать Украину всеми средствами, потому что они прекрасно понимают, что если Украина падет, следующим будет Прибалтика, и там уже им придется воевать по-настоящему. Отключение от Свифт возможно в этой ситуации? Да. Значит, отключение от Свифт раз, нефтяная блокада два, реализация вот того. Закона о конфискации всех активов, близких Путину, олигархов. А это, между прочим, по оценкам, которые мы тогда делали с американцами, 1 триллион долларов. То же самое внесли вот в республиканцы. Вот в эту м, резолюцию адских санкций. Причем, обратите внимание, если Брайан угрожал этим в случае агрессии, то республиканцы решили отличиться и без всяких случаев уже сейчас вносят это. И плюс, как вишенка на торте, объявление, объявление Российской Федерации государством спонсором международного терроризма. Такой концентрации нет, не было и не будет никогда. Если Украина разведет руками и скажет, нет, нет, извините, нам ничего не нужно, мы тут, наш, наш Ермак говорит с козыком, у нас тут конструктивные м -м, переговоры, то считайте, что вы навсегда от поддержки Запада отказались. Это естественно. Запад никогда, Запад готов стать максимально проукраинским, но он никогда не будет, не сможет быть более проукраинским, чем проукраинское руководство. Я, угу. я к этому сейчас еще вернусь. А вы уверены, что Соединенные Штаты и вообще НАТО готовы воевать за прибалтийские государства? Да, уверен. Об этом я очень подробно писал в своих статьях. И эта уверенность... Но ну, это, нас, это нас затянет на, на полчаса разговора. Окей, окей. А главное, что вы сказали, что вы уверены. Давайте вот на этой ноте, на то, что... Никогда Запад не будет более по украинским чем украинским. Нам нужно поднять, поднять вот, послать, послать казаков в Вашингтон. Андрей Андреевич, а вот по поводу того, что Путин мечтает захватить Украину и Беларусь, но ну такой так, мягкой силой, руками, руками украинцам. Скажите, он реально не понимает, что это не во власти Зеленского, даже если... А Если вдруг если вдруг что-то произойдет с Зеленским, и он захочет это сделать, то он может оказаться там же, где и Янукович. Как, как вы считаете? Ну, он преувеличивает. Э, свое... Вы знаете, у него же в Украине не Зеленск, не один Зеленский. В Украине 90% СМИ принадлежат или, или Коломойскому, или... Или Медведчуку. Вы знаете, это прекрасно. Yes. И, и знаете, меня что настораживает? Может быть, это мои подозрения. Меня настораживает вот два шага власти украинской. Первое, такое срочное прохождение закона о референдуме. И второе, пошли разговоры о возможном распуске Рады. Вы же понимаете, что если... Ведь как действовало? Вернемся, вот изучайте внимательный вопрос добровольной инкорпорации девятый 40 год. Я, поверю, почему... я, я на это тоже обратил очень серьезное внимание в речи Путина. Да. Вы, ведь... я, я прошу прощения, и кроме вот этой инкорпорации добровольной, как он сказал, вы же обратили внимание, что он фактически объявил словесную войну еще и Польше. Ну, в Польше мы уже 500 лет воюем. С вами. Гораздо страшнее для него, что он на Казахстан замахнулся. Товарищ Си с ним будет разговаривать совсем другим языком, чем, чем, чем американские президенты. Вот этого он не понять. Китайцы уже фактически экономически овладели и Казахстаном, и Средней Азией, и большей частью Восточной Сибири, и Дальнего Востока. И своего они Путина никогда не отдают. Но это уже слишком другая тема. А вот очень, очень быстро скажите, пожалуйста, то есть Путин может зайти в конфликт с Китаем? Ну, Казахстан Китаю ему никогда не отдаст. А Он же явно замахнулся не только на одну... Он не понимает это вот этих вещей не понимает в своем приду. там по-другому будет. Там... Здесь он как бы с интели... как ох, с интеллигентами разговаривает, а там ему настоящий пахан будет с ним разговаривать если он попрет сказать, Но я хочу все-таки, уже почти сейчас... Вот да. это очень важный момент. Вы вот я после его речи я изучил весь процесс этой инкорпорации. Ведь несколько раз пригласили, в шале прибалтийских руководителей в Кремль. Ну, были тогда там такие же Зеленские с такими же Ермаками. Сначала предлагали какой-то договор о дружбе. Они сказали. Потом предложили, а давайте вот мы российские войска здесь, здесь поставим. Тоже они себя в парламенте посвящали, вы знаете, давайте, а может быть, лучше не стоит русских обижать. Вот не согласимся, так они войной на нас пойдут. Вот как сейчас в Украине такие же точно разговоры. Ведь не дадим мы э, воду в Крым, так они силой возьмут. Давайте лучше дадим, не будем раздражать. Вот под эти разговоры давайте не раздражать русским. Шаг за шагом они проглотили э, всю прибавочку. Так что, какой... Же, Тут же сценарий прочитан для Украины. При, все, при всей вот сегодняшней ради, при всем вашем скептицизме, согласитесь, что прямое принятие в законе какого-нибудь, э, ради закона там, о выборах в РДО, объединения в РДО не пройдет. Хотя бы потому, что есть оппозиционные фракции, будет обсуждение там днями, неделями, будет транслироваться по телевидению, будет демонстрация, не пройдет. В Раде это провести нельзя. А вот давайте распустим Раду и проведем референдум на тему. Будет один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы за мир и возвращение Донбасса, а потом там мелким шрифтиком внизу там еще какие-то технические детали. И вот с этими 90% владения телевизором они могут провести этот конферендум, например, вот это к тому... Э, они очень серьезно относятся. И я этот план раскусил сразу же. Они не, не, не попрут чисто... Будут... Им очень понравилась вот эта формула. Путин сам ее вот изобрел. Эта формула не, не о прошлом, это формула о будущем. Инкорпорировать добровольно с участием руководителей. И вот 30-е часа в Ржеве, первая часть Беларуси, по-моему, была уже блестяще проделан. Вот этот сценарий мы зафиксировали. И его а... надо упредить вот этим. А упредить э как? Как вы считаете? Каким способом? Вот этой политической волей, э поездкой в Вашингтон украинского руководства, я не знаю, рады президент. Ну, может, Зеленского можно убедить, что он должен э выгнать. Я, я уже не говорю, что он вообще должен давно арестовать. И Ермака и Коломойского. но ну, может, он способен их выгнать и возглавить делегацию, в которую поедут серьезные люди. Тот же Резунков, тот же Кислица, тот же Резунков, может быть. Вот Под... Это... выбор, выбор на весах сейчас, или все получить от Америки, non на major non nator status, будапештский формант, адские санкции против Кремля, или вот эту... Прибалтийскую медленную инкорпорацию, может быть, путем фиктивного э, докум, э, до референдума, Референдум. Референдум. До референдума добровольно с участием. Вот, вот сейчас выбор на весах украинского народа. Вот ваша задача, как журналистов, как патриотов, вот, поставить нацию вот, именно перед этим выбором. Я, вы знаете, вы как одного из возможных лидеров процесса назвали Дмитрия Разумкова, у меня нет уверенности, что он готов пойти на конфликт с Владимиром Зеленским. Я назвал его только потому, что он занимает такую важную для этого процесса. Я, я его совершенно не знаю. Андрей Андреевич, мы с вами действительно уже больше часа. Вы, кстати, не верили, что мы час можем проговорить? Ну, увлекательный разговор оказался. Я думаю, надеюсь, что он окажется также увлекательным и для наших слушателей, зрителей. Да, Огромное... я, я, Финальный вопрос, вы простите, я не злоупотребляю. Финальный вопрос вы сказали, что вот эта э, политика, политика в поддавки, да, мазохистская политика, э, вода в Крым, а силой? Сила и Россия не попытается пустить эту воду в Крым, захватив опять часть украинской территории? Насколько я знаю из моих источников, Москве, Москва очень серьезно отнеслась к предупреждениям э, Обрайана. То есть э, выбор мягкий э, с помощью украинских руководителей, он э, был обусловлен многими причинами, в том числе, и нежеланием нарываться, на в том числе, и прежде всего, нежеланием нарываться на К отпор. То есть они будут рассказывать, что вы хотите. Белоруссия, вот президент сам пришел и сказал, что он нас вступит здесь, вот видите, все они сами делают. Это очень важно. Нет, ну, если они совсем с ума сойдут, но ну Вы знаете, Путин-то не отступит до конца. Я думаю, что вот это решение такое, мягкой силой, оно было как раз компромиссом между жесткими намерениями Путина ну и разумными, рациональными соображениями в окружении. Ну, зачем нам дорываться, когда мы можем вот так тихо и сапо сделать? Спасибо большое, спасибо. А, друзья, сегодня в медиаклубе российский политолог Андрей Пьянковский Андрей Андреевич, да, больше часа мы с вами. Я вам благодарен за то, что вы уделили столько времени. И, знаете, хочу попросить, чтобы мы с вами поддерживали контакт таким образом. Связь у нас прекрасная, хоть я в Киеве, вы в Вашингтоне. Вот поэтому я думаю, что это будет полезно и зрителям, и слушателям в Украине. Да, главное, чтобы это было полезно Украине. Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо вам. Слава Украине. Героям слава. Счастливо.